Добрый день. То, что сказала Галяевна, это да. Работа у нас в Урале у нас тяжелая, в плане того, что нас всего четыре человека во фракции. В прошлом году у нас добавилось еще четыре человека. Вы, наверное, знаете. То, что произошло в прошлом году, это ужас для республики, конечно, да. Когда в других фракциях мы объединились э, э, в такую нефункционную группу и написали письмо президенту, потому что наше правительство, ну, скажем так, власть... Не спешила я что-то делать, когда у нас была заранча, засуха, когда падеж пошел. Это говорит о том, что ну, не все еще люди, скажем, такие черствые, как в большинстве там врали, сидят. Потому что в прошлом году, вот, так все, все крутилось, завертелось из-за того, что ну, все так совпало, и кови, и засуха. А, такие колоссальные деньги были потрачены и на, и на американскую бюджет для наших врачей-медиков, которые работали, борясь с ковидом в красной зоне. Но опять же, есть такие моменты упущения нашего правительства, которые ну, ну, ну, никак не, невозможно объяснить словами. Даже простой вопрос. Почему-то в соседних регионах у нас Минобороны строят госпиталя за федеральные деньги. У нас почему-то не строят. На вопрос министра, который сказал, у нас не подходит по Это что такое? Вот. Хотя, если бы сюда приехали бы инженеры с Минобороны, они быстро возвели бы эти госпиталя, всем бы хватило мест лекарств, все было бы оборудовано. Ну, Власть, это смотрит как-то по-другому, по другое видение. И то, что говорила коллегам в плане работы в парламенте нашего республики, было бы гораздо плодотворнее проходило, бы, да? если бы нас там было побольше. А почему у нас это мало? Потому что вот все идет к тому, что у людей отучили за эти 20 лет ходить на выборы. На выборы и голосовать. Отдать свой голос. А там математика 5-6 класса. Чем меньше придет, тем для них выгодно. Народ уже разуверился, согласен, не, не хотят даже ходить на выборы, но... Об этом забывают сами же избиратели, то что их голос, вот так говорят в Кремле, да, мой голос не решает, как раз таки решает. Наше конституция записана быть право избирать и быть избранным. И наше право, получается, забирает, забирает на выборы. Когда человек не пойдет на выборы, все это фальсифицирует, бросают. Тем самым плюют каждому из нас в лицо. Чтобы такого избежать, я вот э, призываю вас, э, друзей, там, коллег, знакомых, соседей, их, э, скажем так, поддержать, чтобы они вышли ну, и пришли на выборы. Э, за честный выбор. Вот именно за честный. А не так, как они хотят нарисовать себе. Это одно. По поводу вот, э, закона детей войны, это очень э, было у нас тоже. Это не одним созывом потому что вносились такие документы, как она проект. И вот на этот, э, в прошлом году вот, наконец-то, да, все это разрешилось, разрешилось, Но вот хотел дополнить того, что в разговоре с министрами и социальной защиты и финансов сумма небольшая 500 рублей в месяц но как заверил министр финансов что эта сумма будет индексироваться индексироваться в плане того что ну, как бы деньги для нас это не секрет они немножко оцениваются, да? вот и это вот уже победа такая потому что на, на почему пошли на это я так думаю то что на Сегодняшний момент самому молодому, скажем так, дитю войны, да, представителю этого поколения, да, 45 го года, тоже почти 76 лет. Это 76 молодые. лет это самый молодой. при при том, что уже не в каждом районе есть ветеран войны. О, это уже те, ну, как говорили, что и говорят, что это те люди, которые видели своими глазами войну. Вот, которые были детьми в это время. Я думаю, мы на этом не остановимся. Думаю, эту тему дальше будировать. Да, закон сырой, но будем его поправлять поправками, закон, законопроект, чтобы хоть как-то помочь этому поколению. Ну, я думаю... Э а поправкам, вот, как говорил, хотел добавить тоже по муниципальному фильтру, там тоже такой парадокс получился. Вопрос. Наша фракция выступала за 5%, но так получилось, что Единая Россия предложила 7%, и они же проголосовали за 7%. Получается, как бы они, приняли. партия власти, они приняли, да, сподвигли, но вот опять же очень парадокс. Глава администрации и Народного управления разделяют один этаж. Как так получается? Документы поднимаются все на подпись наверх, где и этот закон не поступил туда. Единственный. Единственный. Он выпал из, из со списка. Вот вопрос. И на этом основании глава республики не подписал такой закон. Потому что неоднократно говорили, что опять же возвращаясь к этому вопросу, Закону Конституции избирать и быть избранным, чтобы было у всех право баллотироваться в главу республики. А так, получается, игра в ворота, ну, нечестно и некрасиво, уже даже не смешно, как это все происходит. Все вы прекрасно понимаете. Вот. Ну, у нас на этом работа не, не закончится. Мы будем заново подавать, потому что это наша цель, чтобы снизить. Процент, чтобы дать возможность другим кандидатам баллотироваться на, на главу республики. Ну, может быть, и вот, допустим, у нас достойный кандидат, местный у нас вот, тоже. Почему бы и нет? С другого района, регионов, ну, вот, Иченеров, допустим, Дербит, там, ну, неважно. Но факт, что дали эту возможность, это сейчас забрали. Ну, я готов на вопрос ответить, но передам слово Уширену нашему кандидату. Ну, пока Санал Валерьевич готовится, я э, просто дополню, наверное, вот э, я, говоря о Сергею Александровиче, не сказала, поскольку он на сегодняшний день является кандидатом в депутаты Государственной Думы. Значит, краткую биографию вы прочитаете в газете, вот в этой газете, э, спецвыпуск наш, да? А просто от себя лично хочу сказать, что это человек, который в этом списке оказался не случайно. Это человек является ветераном боевых действий, прошел войну в Чечне, имеет тяжелые ранения, значит, является кавалером ордена мужества, но при всем при этом он сумел сохранить вот эту свою жизнелюбие. Сумел остаться в строю мало того, что он сегодня является на переднем фронте значит, борьбы за чаяние и интересы э, населения нашей республики. Поэтому э, хочу сказать, что это э, вот наш друг и соратник. И я надеюсь, что к кандидатуру Сергея Александровича и всех наших кандидатов вы обязательно поддержите.